Стали известны результаты одного из наиболее авторитетных международных академических рейтингов US World University Ranking, включающий в себя тысячи лучших высших учебных заведений со всего мира. Дело в том, что в отличие от многих других рейтингов, там меньше всего субъективной составляющей, то есть мнений экспертов, ну и непрозрачных оценок, то есть там больше всего четких, измеримых.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 Ситуация с э, цитированием и качеством наших публикаций, э, с, работа с э, иностранных преподавателей высоко оценена и доля э, иностранных студентов. Вот эти четыре важных компонента, они и послужили э, нашему росту.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 занял 56е место. На 99-й позиции расположился лицей имени Лобачевского. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.